И всем привет! С вами Роман 2006 Сегодня будем продолжать играть в Крафт. Вот, э, мы вот такой дом у нас. Ну, у меня. Так. Вы, наверное, сейчас подумаете что я читер. Не читер, а типа откуда у меня алмазный меч? Много следков железа. У меня вот еще алмазная кирка есть. Ребят, вы даже не подумайте. Я смотрите, вот, где мод, вы думаете, наверное, то, что я написал, да? Смотрите. Английский язык. Ой. Один. У вас не прав. Используйте команды. Я в настройках не как бы не делал так, чтобы можно было писать геймуты всякие, типа. и вот. И это я сам заработался. И алмазы я тоже сам заработал. Вот у меня обсидиан есть. Обсидиан я я сначала алмазы нашел, скопал алмазы, потом нашел обсидиан и его сделал. И ребята, знаете что? Сегодня мы пойдем в так пойдем короче сегодня вами. Вот. Так Я уже построила портал варт. Это, наверное, будет заключительная как бы серия. Я схожу в ад, потом покажу вот это вот вс, то, что я построил. Ну-ка, звук есть? Причем. Так, настройки. И простите то, что так долго не было видео. У меня были проблемы с файтками. О, <музыка> <romanes> -а -а. лагать вообще будет. Так. Я даже голову повернуть не могу. Так. что делать? Так, я взял с собой чё-нибудь? Я... На всякий случай. Так, так. Ой. Так. О, ай, блин. Я зажигалку хотел сделать. О, лучше. Так. Газ пищит. ⁇ -мо ⁇.⁇ -мо ⁇.⁇ -мо ⁇.⁇ блин. Как так. Можно было, блин, один раз ла на лаву, блин, наступить и уже, блин, умереть. Я пошел за вещами. Там же мой алмазный меч. Возьмем Что Не могу. Так подешевле. так делаем это. Потом. это вот это и штанишки надеваем все еще железо положим положить уже некуда Вдруг... А, сюда вот можно Возьмем пару стишков на всякий. Слушаемся. И пошлите. Так, я возьму штучки сразу. Так. У нас еще пока идет 6 минут. Я, наверное, дом покажу свой в следующей серии. Ну, это будет специально как бы. Видео, чтобы я показал так. Сейчас у ну, меня тоже два локала, сейчас посмотрю. О, сейчас вообще локал. Так, где я умер? Я умер. Я тут. Я нашел свой клетик, сам. А меч. Все Сейчас надо сделать эту главу. Так, так.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 Так, все лава убирается. Так, сейчас нам другую Блин. серьезно можно было просто здесь что-то дырку тут закрыть вот так вот все сейчас побьем сюда зомби так делай меч сначала мы побьем Моя. Ой, че со мной че со мной будет? Оставьте меня до землю. Че? Я чуть не ушел, блин, Так, сейчас надо подождать, пока восстановится речка. Придется их убить.